Оправдываясь, бежала вслед И вытирала слезы рукавом. А он бездушно только. «Нет, не то пока, не то потом!» Она с мольбой «Вернись, вернись!» А он с усмешкой на губах «Ну, надоело! Отвяжись!» Становилась вся в слезах и закружилась в голове. «Я все ему, а он за что?» «Выходит, это нужно мне?» «Я для него никто, никто. Любовь моя — пустой каприз». Сама, как кукла в балагане, веревки тянут вверх и вниз, а не нужна будь в чемодане. Ладошкой вытерла слезу, вернувшись, к зеркалу шагнула. Я кукла, что ж, ее красу на личике отобразила. Наряд подстать подобрала и душу словно пригвоздила. Я кукла, я не так жила. Нужно играть, а я любила. И вот бар, музыка, танцпол. На нем красотка зажигает. Слепой бы мимо не прошел, А зрячие слюну глотают. Ей все одной, весь мир у ног. Вот только пальцем помани. А голове, ну как он мог? Ведь мне же не нужны они. А вот и он. С открытым ртом, выходит, тоже оценил. Ее зовет. Она потом. Попробуй ты теперь верни. С глаз улетела пелена, Слезой омытая любовь вдруг заявила, Я дана не с тем, Чтобы не жали вновь. Все отдавала, всю себя, А он умел лишь только брать. В ответ на удивленный взгляд суми теперь завоевать.